Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, канал Axelis Games. Мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 4 ремейк. Я поставил на паузу, чтобы не пропускать катсценку, которую нам покажут. И я предлагаю ее продолжить. Ты ты нашу плоть. Все начнется сейчас. Пошел ты нахер. Так, ну он мне ввел вирус. Это Раз. Мы прошли первую главу. Я считаю, очень успешно прошли. Эй! Хватит! Слышь, Янки, звать-то как? Неразговорчивый. Луис, Луис Сэра. похоже, мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Эй, хватит! Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? А, не видно? Посмотри а на я меня. Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю, может, пропавшая синьориту? Он знает про Эшли. Ну, я жду. Ладно, слышал, что они переводят синьориту. Переводят? Куда? Кто живот знает, но потом видел, как кого-то тащили. Церковь. Мы были в церкви. Мерда. Сам ерда с, тобой, папа, с Блядь, очередной ума лишенный. дедулю. Блять, Леон просто мужик, просто просто мужик. Эй, куда пошел? Пока, Мига. Он меня боится. Ну хотя бы ключ оставил. И на том спасибо. Черт, все спиздили. Леон ругается матом. Мой ты зайка. Черт, все спиздили. Гнездо, это Кондор один. Я нашел Орленка. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что так, ж. и что? Молодец. Мы отсюда можем выйти, но здесь ничего нет. Об этом нет. мне сказал один тип. назвался Луисом Серри. Он какой-то подозрительный. Проверь-ка его досье. Ясно, Кондор один. Прямо сейчас и займусь. А ты пока тогда доберись до церкви. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор 1, конец связи. Кондор один, конец связи. Так у нас все спиздили. Глава 2. Так, трава уже хорошо. Ну, пойдем дальше. А как мне с ними это сражаться? Без ничего. Хотя бы нож дайте. Смотри, тут какой-то бедняга сидит. Ухонный нож. Удары ножом. Что наносить мощные удары, ножом нож мыши используйте мышку. Чтобы быстро ударить ножом, используйте мышку, удерживая space. Ну, у меня две клавиши помимо space. И что мне с ними делать Кухонный нож блядь, сейчас сломается Так, спасибо, что вы мне рассказываете Про скрытые убийства сейчас, когда я уже ими пользовался Да, но ножик ломается очень быстро Мои вещи Так, хорошо, нужно как-то попасть в это закрытое помещение Да, ебаный сыр. Я проебал только что парирование ударов. Управление, привязки, клавиши. А -а -а. Дедуля потух Мне траву мою трогать Так, еще один кухонный нож я взял Правильно? Да У меня их три, три ножа Вот эта компания, вот это глава, конечно Так, главное Да ну, блять, я же обошел Классно даже здесь есть проход. Дон Теста. Дон Теста, блять, нихера у вас крысы огромные, блять. По-моему, если не ошибаюсь, ты же ножом можешь блокировать удары. Что ты херню делаешь, Леон? Ебаный сыр. Открывай дверь. Смотри, сейчас бежать придется. Так, вещи забрал. Замечательно. Так, это мое. И ножей набрал себе. И вещей набрал себе. Какой мужчина, а? Так, открывай задвижку. Так, травки предлагаю объединить. Смесь трав сделаем. Раз. И мы можем сделать патроны. Два. Ой, бонус. Плюс 5 штучек. Хорошо, мне нравится. Незнакомец. Иди сюда. Вот и торгаш. Ну что, давай поторг... Нужно перебить крыс, которые заполнили завод. Мы не знаем, а разносятся они или какие-либо болезни. Лучше перестраховаться. Уничтожить всех крыс на фабрике. Как там продвигаются поручения? Знаешь ли ты, что Шинель, которую ты получаешь награду за выполнение поручений, можно обменять на ценные вещи, которые никаким другим образом не добыть? Но я советую в первую очередь взять карту сокровищ. Давай-ка мы сначала сохранимся. Так, вторая глава началась успешно. Патроны для винтовки. Пять штучек. Ну, давай поторгуем. Привет. Торговец. Оружие и можно проверить торговца за песеты. Вы можете починить или улучшить снаряжение. Поручение торговца. Помню, задание, если не с поручением поговорить с торговцем, чтобы получить награду. Молодец. Молодец, чужак. Тебе Получено достижение. Уничтожьте синие медальоны. и шинель экстрит. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Арбалет. Винтовка, прицел, еще черный спрей. Стрелы Ну а Давай винтовку купим. Врагам, пули в Возьми, это тоже бесплатно. Прицел бесплатно, Апсорт дал. Улучшить. Нож можно починить. Так. О, друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Продать, Готов продать почти все. Графин. Я думаю, мы можем его продать, графин. Можно кухонные ножи продать. Виллэйдж, видели что написано было? Мы Давай карту сокровищ да? Пистолет с великолепным применением действием Кстати. и очень слабой отдачей Кстати Я сейчас пойду выполню задание с мышками Так, я это продал, графин пока не буду продавать Я получу еще один самоцвет мистера патрон винтовки боевой нож я предлагаю улучшение кейса не повредит. еще Самый как не повредить тебя чужак я, приходи в любое время так что у нас там по винтовкам так в быстрый доступ а, ну пускай над пистолетом находится Это расширение для кейса я так понимаю правильно так стоп а, детали все мы прицел закрепили так он может там лежать и в принципе он мне там не мешает и патроны можно там же складывать Почему я не могу объединить гранаты подожди все выбросить все что лежит жидкость некоторые предметы можно крать а это выбросить не, не не выбрасывать не надо все я понял я думал это не на выброс Так, смотри, по заданию там были задания про крыс. Предлагаю сделать его. Потому что крыс мы видели. Одна из них бегала где-то тут. Смотри, сокровище. И там сокровище. Сокровище, которое я мог пропустить. Где крыс? Да она убежала Блядь, у нее еще, еще попасть надо Ебаный сыр на круголейно наворачивает. Так, а где я сокровище видел? Победа. Да. Здесь что ли спрятано? О, -о, -о синий сапфир. А это значит, знаешь что? Мы заходим в сокровище. И объединяем сапфир с графином. Идеально. Ну это ж плюс деньги. Смотри-ка, еще что-то. Патроны для пистолета. Нет, и почему я все время забываю осматривать помещение Мы теперь можем взять пистолет Который я хотел за сафиры Он очень похож на 5 На 5-7 Не удивлюсь, если это он Спасибо Обменять Ты сможешь пробить почти все что угодно Почти все, что угодно, конечно, ну. Лазерный прицел. Это... Так, смотри, э, пистолет. В быстрый доступ вместо вот этого. Там не ага. Привет. Привет. Теперь что я могу покупаем? продать... Это оружие. И могу продать графин. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Славная сделка. А, дальше. Улучшение. Починить нож. Удачи тебе, чужак. Каратель. Увеличить силу. 8. Боезапас. Держи. Все, как ты Получено хочешь. достижение. Мое любимое оружие. Попробуй-ка это. Итак. Чем я могу тебе помочь? Арбалет? Ну, нет, Доброго хватит. Пути. Спасибо, дорогой. Так, теперь можно сохраниться. Оружие у нас, в принципе, есть. И винтовка. Куда нам дальше? Шестигранное углубление. Так, ну здесь нужен будет ключ с вороной, которого у нас пока нету. Там будет сокровище, значит, мы отправляемся в эту сторону. где Ну вот и я не понимаю, где мы. Кстати, в игре присутствует. Дура, блядь. О, добро пожаловать! Можно как-то отсортировать. Твою мать Готов. Вот это у тебя пачка лопнула сейчас, дружочек Не зря в шутеры играл Это ты где там, блин? Что ты за лара крофт? Как-то они очень легко рассыпаются. Ну, двинули. так дедуля потух о блять я попал просто в ебаный ад да вы что, прикалываетесь Да вы гоните или что? Блять, там бомба. Дедуль. Это не охуел ли? Я вот, если честно, не понимаю, куда бежать. Локации как будто изменились. Хотя я их видел кучу раз. Иди отдохни немного и подумай о своем поведении Еще кто-то рычит Да в смысле ебаный сыр Материалы Блядь. Это все. Тихо, тихо, тихо. Бейм! Блять, до да сколько ж вас? И вам Бля, мне так нравится, что они сами своих же взрывают Бля, Дебил Давай, давай, давай, давай Основные, основное владение ножом. Достижение получено. Да в смысле, я же заблокировал. Песи ты, блять, песит и песит и песит и песит и песит. Ладно, у торговца можно. Это где ты? Да ебаный сыр, вы закончитесь или нет? Почему я дедули стреляю в голову? А ему похуй. Закрыто. Так, есть и сокровища. Там что там что-то лежит. Так, желтая трава раз. Лечебный спрей два. Ну, можно было и не тратить патрон на это, но Уже поздно Смотри Да, блядь, вы гоните Разнесло в щепки дедулю А ты мог просто нормально со мной общаться И ничего бы этого не было Так, этот закрыт Так, еще трава. Теперь я понимаю, нам наверх, скорее всего, нужно. Я что-то в доме забыл. Вот в этом. Либо выше, либо ниже. Нет, не в доме, а вот в этом помещении. Давай-ка на лестницу. смотри что там шестигранная эмблема кстати вот и она предлагаю смастерить траву которая нет ладно по хитпоинтам пока все ок патроны для винтовки патроны для п.п. у нас пока только пистолет интересует но ну, как нас нас интересует много чего но использовать мы пока можем только пистолет я могу выше подняться, нам не обязательно бежать сразу на, на выход Кстати, я давно не видел пишущей машинки, где сохранение Тихо Сзади кто-то идет? Не, не, не, дедуля, блядь, пошел ты нахуй. Там мне понравилось, как того разнесло. Он стоит со своей динамитной шашкой. Его просто, блядь, по всей округе. Эль Л ⁇ п. Так, сундук. Рубин, рубин дело хорошее. Это ты где там пиздишь на меня? Вас издаст, ⁇ пта. Сейчас, сейчас, подожди, бабуль, я сейчас, подожди, заряжусь ты и пока иди. Не, ну вы охуели, а чего вас так много? Так, у нее там песит есть. Так, хорошо. Теперь куда двигаться? А, теперь мы можем пойти сохраниться. Смотри. И использовать шестигранную штучку. Но нам надо назад как-то выбраться. О -о -о -о. Не пойму... Куда залазить? Но мне нужно выше, чтобы открыть дверь. Хорошо, давай назад. Я так думаю, мне, скорее всего, не нужно было спускаться. И пойти влево, в крайнюю часть, чтобы поднять дверь. Где он там рычит, блядь? Ух ты, пта! Чего не столько? Стру... Но, как говорится, на нет и сюда нет. Каждый сам выбирает свой путь. Да, дружочек? Спускаемся. Здесь могу спуститься? Не могу. Блять! Какого хера вас так много Иди-ка сюда Сука Че, как дела, бабулита? Да ты охуела, или что? Блядь Давай, бросай свой серп Блядский да я не могу попасть я мышку оттягиваю как могу. И как раз нож сломался. Хорошо. На последнем дибилоиде. На последнем идиоте. Бля, а как они это все понастроили? Они в этом живут, реально? Я думал, тут более как-то цивильное место, местечко какое-то. А почему вообще правительство не занимается этим? Ну, типа, всех все устраивает или что? Конечно, всех все устраивает. Блять, происходит вокханаль. Я сдал вот удивляюсь вот тому... И не зря. Чувак. Он назвал меня чуваком. А, чужак. Привет. Я У. продаю много ты от... поосторожней с этой вещью. Так. Э -э Давай прочность нажимаем. Мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Это можно продать. Так, так. Это однозначно мне пригодится Материалы, прицел, патроны пистолета Не, сейчас. Приходи в любое время Я думал хилку купить Но не надо тратиться Так Вот так и вот так Ну, поехали. Resident Evil всегда славился своими загадками. Вот этими вот головоломками причудливыми. Это, это очень круто. Тихонько, тихонько. Я же спец один Эссы. Васызда, бля, ну они как будто, как будто на немецком разговаривает половина -а, а, твой друг не успел. Сука, дед, блядь, на член одет. Как он красиво потух. Никого здесь нет. Так, там очень много всяких плюшек-приколюшек, как я вижу Где она? Пошли, теперь мне нужно много чего залутать. Так, ручная граната, это, конечно, хорошо. Тут был еще... А, нет, стоп, не тут. А с той стороны был сундук с сокровищами и две бочки. Присядь. Спасибо. Она меня могла и не увидеть здесь. Вообще. Уходный нож и песи -то. Вот, смотри. Скорее всего, сокровище какое-то. Сапфир. Сапфир дело хорошее. С учетом того, что у меня уже есть еще один самоцвет, останется найти тут какую-то декоративную херайобину, чтобы запихнуть в них самоцвет. Ой-ой-ой, как фризанула. 150 песитов с песитов с вороны. Еще песиты. Так, это что лежит? А, не что, а кто? Уже. Уже кто? 1.16. 16 Получено достижение акт неповиновения. Записи о куколках. Их влияние уже не то, что прежде. Уничтожайте кукол, не давайте спуску этим аристократам. Ебаный сыр. Там бензопила, да? Там бензопила. Там бензопила. Ой, какой колодец вкусный. ебаный сыр изумруд о даже не вздумай вставать гондон так у нее мне патрончики упали с нее растяжка да так мы я думаю мы уже по-моему должны скоро найти Эшли. оп-оп-оп-оп-оп тихо мина ловушка мне нужно внутри домика, но это не значит, что я не оббегу его вокруг. Что у нас есть? Что у нас есть? Вроде как больше ничего. Мне нравится, что я взял карту сокровищ региона, и мне не нужно бегать что-то выискивать. Я просто вижу, где они находятся на карте. Блять. Что делать? Так, тут ключ, который мне предстоит найти еще. Скорее всего, вход здесь Ай, ёп Леон, мы с тобой лично в какое-то говно наступаем так, что мы тут имеем? О, приятности Песи ты Блять! прости, пожалуйста Ты тут срёшь, сидишь и я врываюсь. Блять. Убил дедулю на долбане. Пиздец, тоже мне спецагент хуев. Так, создать. Создать и использовать. Здравствуйте. Неплохо. Кто-то выпендрился перед соседями. Да, такой домино неплохой. коричневое куриное яйцо я слышу какую-то живую жижу а нет это не живая жижа что там а что с ними не так фотографии семьи наконец-то плоть от нашей плоти кровь от нашей крови. вознесем благодарение и возрадуемся ебущие фанатики Так, теперь выход на улицу работает. Бля, yeah, так может мы просто снимем себе этот домик и будем здесь жить, ли он? Возьмем Эшли. Писи ты. О, пароль. А вот пароль придется найти. Только вот где он будет, может быть. Рубин. Маленький ключ. В смысле, блядь, маленький ключ? Я его пропустил где-то? О, а, реально. Как Я мог его пропустить. И гранату пропустил? Вы что, прикалываетесь надо мной? Я же только что возле А, елки-палки. Ничего не видно. Так, ну там замок. А там, кстати, печатная машинка есть наверху. Если я правильно все вижу. Да. Трава у дома. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Иллюминадос. Люди поклонялись. Преклонялись перед своим господином, приносили в дар самое ценное, что у них было. Старая фермер принес свой лучший урожай. Урожай худощавый синопас самого питанного хряка. Нищая старуха пожертвовала милого сердцу ребенка. Господин увидел эти дары и возрадовался. Урожай, свинопас и ребенок. Запомнили? Урожай, свинопас и ребенок. Мне кажется, это что-то будет из пароля. Это что? Я думаю, что вот это урожай. Это свинопас. Это ребенок. Крустальный шарик. Какой-то он мерзкий. Да ебаный сыр! Когда он успел мутировать? Я же убил его. Бля, и у меня еще какой-то маленький ключик, но он, скорее всего... Да не, я даже не знаю, что он может быть. Ты еще прикалываешься надо мной? Да ладно. У меня с первого раза получилось. Кстати, хорошая довольно-таки комната. Деревенская хроника, часть 3. Дата 10 октября. Очень странная погода в последнее время. Пшеница увяла, коровы истощали. 8 октября. Видно, что люди голодают. Но ну, хотя у вас что, время, блядь? А, это декабря. Все, я еблан. Хотя у нас нет инструментов для работы в поле. Приказы владельки Сэдлера следует выполнять беспрекословно человек умерли от голода, придется заколоть пять коров. Патриархи собрались, чтобы бросить жребий. Шестеро избранных отправили к кладете Седлеру. Сегодня еще восемь сегодня еще четверо, сегодня еще одиннадцать. Два чужака заблудились и пришли в нашу деревню. Мы отвели их колтарю для совершения ритуала. Сегодня жребий тянуть не будем. Колнач нам нужно колтарю. А это, видимо, и он Седлер. Этом? Ура! Кот собрался. Да, да, да, да, да. С тираном шутки плохи. Твоя кровь приняла дар. Он умеет разговаривать? Ада, ада, Вонг Ада, детка, профта приняла, дар, но надо теперь в... излечиться в моей крови. Теперь надо излечиться от говна. Мы прошли вторую главу будем так и делать по сериям каждая глава серия мои дорогие если вам понравилось видео подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях я вам всем желаю крепчайшего здоровья хорошего времени суток и благодарю за просмотр не болейте берегите себя до скорых встреч и всем пока